Джонни, ты свободен, Джонни. С все покончено, Джонни, раз и навсегда. И не вздумай ей писать смс Джонни. Ведь ты уже это проходил. И сегодня ты вспомнил об этом. Посмотрел свой Инстаграм за 2019 год, отмотал, потрудился Джонни, отмотал архив историй, нашел там загруженный месяц полной истории Джонни, каждый день, каждый день. Все смотрели на твои сторис, Джонни. А главное, что на них смотрел сейчас ты. Ведь ты писал их для себя, Джонни. Да. Сторис, которые начались после расставания с бич Джонни. Расставание с Бич, расставание с Машей – это то же самое, Джонни. Это тоже самое. Это высвобождение энергии. Это свобода творчества, Джонни. Это драйв, если хочешь. Да. Пересматривай, Джонни, свои истории. И записывали новые, Джонни. Да. Иначе никак, Джонни. Иначе, сука, Джонни, никак. А -а -а. Закончился целый этап. Я полон сил. Полон вдохновения делать новые вещи, снимать новые выпуски. Меня зовут Пистонский, Джонни. И я твой герой, Джонни. Ты на меня ориентируешься каждый раз. А чтобы... Бестонский сделал в моей ситуации, да, Джонни? Я бы... Можно, конечно... Ты знаешь, на самом деле, я бы немножечко поприкалывался, поигрался еще. Потому что Машу надо немножечко воспитать, Маша, надо все-таки взбодрить. Вот. И не спрашивай меня, зачем? Вся жизнь наша это игра. Вся жизнь Что? Послушай Бестонского. Хуйню Бестонский не скажет? Нет. Бестонский знает жизнь. Он уже прожил очень много жизней, Джонни, да, и сейчас у тебя новый этап, Джонни, не проеби этот этап, не возвращайся обратно, Джонни, ведь ты знаешь, чем это все заканчивается, Принимай холодный душ, Джони. Бегай с утра на пробежках. А вечером ходи в качалочку, Джони. Прокачивайся с тренером, а не просто так. На тачке, Джони. Снимай блог. Монтируй его. На работе. Низочку, Джо. Хотя ты как-то низочка Джо, не Джо, не Джо. На этом, наверное, все. Дальше, я думаю, ты сам поймешь, что тебе делать. Обращайся, а я пока пойду, попью кофеечку.